Санкт-Петербург богат на экскурсии, причем разных форматов у нас есть как экскурсии по музеям, так и экскурсии необычного характера, например, по экзотическим дворам или кладбищам, но у нас также проходят интересные вылазки по Ленинградской области. На одной из таких вылазок мы сегодня и отправляемся. Мы идем на первую экскурсию по свалкам. Тимофей, как вообще в голову пришла идея сделать первую мусорную экскурсию? Ну, в принципе, от безысходности, потому что мы совершенно не нашли никакого отклика ни в одном, ни в, ни в одном государственном институте, будь то местная администрация или это оператор региональный, который занимается, собственно, сбором и утилизацией отходов. Также нам не смогла ничем помочь, собственно, прокуратура, mm -hmm. вот, потому что она уже давно этим вопросом занимается и также результатно. Вот, ну и выясняется, что может помочь только широкая общественная глазка, а что как ни экскурсия может хорошо, до достаточно четко и так людям показать и объяснить, что происходит вокруг. З зовут, зовут. Угу. ЖК Ясноянин, находится в нескольких километрах от э, Санкт-Петербурга. Э, место потрясающее, потому что вокруг э, природа, сосны, даже цветет малина, которая наверняка могла бы быть вкусной, но не может таковой, скорее всего, быть, потому что вокруг с 2008 года а огромнейшая свалка мусора. Ситуация, на самом деле, очень сложная, и она практически катастрофическая, потому что мы, если помните, начали как бы, борьбу за свою землю с того, что 292-й часто хотели очистить от мусора. Со мной связался представитель э -э, Зеленого фронта, это общественная организация экологическая. Они, оказывается, этой свалкой э -э, занимаются с 2008 -го года. И ту информацию, которую он предоставил, ну, это просто, мне кажется, что она очень образно показывает отношение, вообще, э, района, власти Севоложского района к проблеме поселка Янина и, в принципе, э, так можно выразиться, полную компотенцию. Потому что, ну, одна только цифра, на 2008 год э, здесь было зафиксировано наличие 150 тысяч тонн мусора. Вот как бы, сколько это, вы можете представить? Мне даже как бы, в голове не укладывается, сколько это вагонов, мусора можно сюда снести, как бы, Здесь мы начинаем видеть отвал, начало отвала, который засыпал мусор. Помимо этого здесь проходит шикарное сооружение под видом газопровод. Как бы. Там на самом деле идет газопровод высокого давления. Вот. И мы потом, я позже об этом скажу. Сюда даже ФСБшники приезжали, и в администрации было совещание межведомственное о том, насколько нас какую действительно эту опасность все представляет. Несколько дней назад в сети появилось приглашение на эту самую экскурсию, и как мы можем видеть, часть дороги резко убрали. Куда-то исчез мусор, но если пройти чуть дальше, мы обнаруживаем вот такие вот многометровые горы, и как, как можем понять, что администрация только лишь сделала вид, будто бы убралась, но... Ну, казалось бы, да, вот что в правом, нормальном правовом государстве должно работать? Ты пишешь обращение в администрацию, фиксируешь точку, и администрация должна приехать и как бы навести порядок на этом месте. Но работают, к сожалению, социальные сети, которые вообще в законе никак не прописаны. То есть единственное, чего боится администрация, это общественного резонанса. Потому что приедет Следственный комитет, и тогда уже будет все плохо. О, молодые люди, как водичка! Нормально! Не холодно? За время. За временем привыкните. Все со временем привыкают, это такая русская традиция. Например того, что сейчас происходит вообще то есть, с нашей экологией. И отношение людей к этому вопросу. Вот я сейчас э, провожу экскурсию, связанную с тем, что у нас вокруг нашего Янина находится мусорный полигон, зарытый грунтом. И в это же самое время э, в озере купаются люди, потому что они даже не знают, что, на самом деле, ну что там под этой землей находится. А возможно, где-нибудь в Европе это был бы, было бы произведением искусства, но так, по мнению властей, выглядит зона рекреации. А если вот сделать вот так вот два-три шага, то там вдалеке, вот у меня где-то на ладошке помещается, это... Жилой комплекс, там живут люди, и именно здесь, на этой территории, хотят построить мусороперерабатывающий завод. Уважаемое правительство Ленинградской области, не надо. А если человек здесь живет 10 лет, и через 10 лет он начинает задумываться, а же вот что же что-то не тот? И тут болит, и там болит. Понимаете, это все накапливается внутри нас. И вообще это как бы противоестественно, мне кажется, когда жилые дома соседствуют вот с такими вот вещами. 28 июня 2018 года состоялось выездное межведомственное совещание, проводимое администрацией МО «Заневское городское поселение» и ООО Трансгаз санкт Санкт-Петербург». На совещании помимо представителей администрации поселения и газовиков приняли участие сотрудники управления Росельхознадзора, активисты «Зеленого фронта», представители Федеральной службы безопасности. Какой результат? Никакого. Вот как! Вот для меня это странно. Даже ФСБ Газпром, ФСБшники здесь были. И все. И как бы ноль. ноль. Абсолютно. Деньги зарабатывают. Ну хорошо, они загадили промплощадку, но и продолжают гадить кругом. Они уже засрали этой промплощадку, уже земли себе Но они же лезут дальше, они лезут в лес, они там вот все это складируют. Ну как бы и конца, и края этому нет. И когда это закончится, непонятно. И главное, что. А кто должен этим заниматься-то, собственно? Вот. Дальше у меня возникают уже вопросы другого уровня. Но я их здесь озвучивать не буду, чтобы не привлекли. Вот. Ну, очень печальная ситуация. А – У тебя сейчас есть возможность передать привет администрации да. Всеволожского района? Да. что ты хочешь лично сказать им по поводу вот твоей ситуации? – Ну, Если честно, я хочу их заразить своим настроением. Вот, потому что мне грустно, господа. Вот. А как вам? Вот если вы увидите этот ролик, если вы увидите землю, на которой мы живем. Это же, собственно, наша общая земля. Вот. Может быть, вам тоже станет грустно от того, что вы увидели. Может быть, вы наконец займетесь этим вопросом. Вот. Может быть, наконец-то проведете рекультивацию нормальную. Наконец-то, если он еще не расторгнут, растворните договор с этой строительной компанией и так далее. То есть вы начнете наверное, реальными какими-то делами заниматься вот этого места. Вы очень любите красивые картинки, где вы выезжаете на какие-то площадки, которые по площади там 100 квадратных метров, 200 квадратных метров. Вот мы сейчас шли в течение 40 минут по нескольким гектарам земли погублены. Вот запишите как-нибудь видео отсюда с собой, вот просто на фоне этого всего, и расскажите нам, какие вы собираетесь предпринимать шаги, какой график вы для себя принимаете, и потом, соответствии с этим графиком отчитайтесь, пожалуйста, перед нами, потому что все-таки вы же, наверное, наши подчиненные, да? И куда мы только не забирались со штабом, чтобы сделать репортаж. Ну что же, экскурсия закончилась, а мы же хотим вам сказать только одно. Голосуйте за любого, кроме Александра Дрозденко, потому что такой человек превратил Ленинградскую область в помойку. Сделать это просто. Регистрируйтесь на сайте умного голосования, и вместе мы обязательно победим.